Привет! На данный момент есть два основных сервиса аналитики – Яндекс.Метрика и Google Analytics. В большинстве случаев сервисы используются совместно и их функционал дополняет друг друга. Так получается, что многие пользователи привыкли пользоваться стандартными отчетами в Google Analytics. Среди отчетов, которые являются уникальными и востребованными в Google Analytics, являются время до конверсии, основные пути конверсии, ассоциированные конверсии, при всем при этом, Google Analytics позволяет анализировать данные только за период от 1 до 90 дней. При этом в аналитике в зависимости от выбранного периода и объема зафиксированных данных, аналитикой может появляться сэмплирование, которое напрямую влияет на отображаемую статистику, ввиду чего принимаемые решения могут быть ошибочными. Среди основного преимущества данных отчетов можно назвать простоту в их создании, то есть они являются полностью стандартными и готовыми к работе. Визуализация последовательностей, периодов, что делает отчеты более простыми в анализе. В Метрике аналогичных отчетов нет, но это не значит, что их нельзя построить, используя вложенные функции, а также отсутствие симплирования, благодаря чему информативность данных отчетов будет даже выше, чем у Google Analytics. Ситуация. Наш рекламодатель – это сеть магазинов по продаже велосипедов и аксессуаров. Полноценно наш клиент работает с привлечением всех возможных рекламных активностей в период с марта по сентябрь. Задачи, которые следовало решить. Оценить ассоциированный эффект от каждой рекламной кампании, которая находилась в продвижении за данный промежуток времени. Оценить общий вклад рекламных каналов с привлечением конверсионного трафика. Доказать клиенту, что реклама приносит результат, который можно отследить, оценить и измерить. Определить среднее время принятия решения о покупке с учетом особенностей в тематике. Поскольку в данной сфере присутствует такая особенность, как Человек, интересующийся велосипедами, может увидеть новинку перед сезоном и отложить покупку на его окончание, когда ценник уже будет ниже. Проблема Полностью оценить ассоциированный эффект от рекламы за такой длительный период времени благодаря отчетам Google Analytics не представляется возможным ввиду частичного симплирования и периода, который превышает 3 месяца. Во вложенных отчетах максимальный временной промежуток для отслеживания составляет 90 дней. Было найдено решение в виде составного отчета в метрике. Проанализировать данные за такой период позволяет внутренний отчет, который можно вывести самостоятельно. Пример приведен на примере посещения определенной страницы сайта, страницы благодарности. Переходим в отчет по просмотрам страниц. Указываем фильтрацию по странице благодарности, либо нужной нам странице. Выбираем требуемый период. В нашем случае это 1 марта, 30 сентября 2020 года. Указываем дополнительный сегмент пользователей, которые за весь период хотя бы раз переходили на сайт и были на отфильтрованной нами странице при помощи нужного источника трафика, либо всей платной рекламы целиком. Выбираем атрибуцирование результатов в соответствии с выбранным источником трафика. Выбираем на бегунке стопроцентную точность, чтобы исключить симплирование. Получаем наш результат в виде данных за весь выбранный период без симплирования, где с учетом данных фильтров есть возможность оценить общую картину и вклад в эту картину самой рекламы с разбивкой по одному или нескольким источникам с максимальной точностью. Если говорить про построение отчета времени до конверсии аналогичным способом, то необходимо перейти в метрику и выбрать отчет возвращения на сайт», указать в качестве одного или нескольких источников трафика пользователей нужные рекламные системы, либо другие источники трафика через фильтры, указать период, выбрать стопроцентную точность подсчета данных метрикой. Выбрать нужные цели для анализа. Особенность данных отчетов по сравнению с аналогичным продуктом. При построении такого отчета в метрике есть возможность увидеть то самое время с разбивкой по каждому рекламному каналу и произвести декомпозицию данных без их потери. В результате анализа данных под таким углом мы достигли поставленных целей. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!